Всем привет! Сегодня в рубрике «Вкусный понедельник» готовим мясной рулет с картофелем и перцами. Для этого мы возьмем полкилограмма фарша, у меня фарш индейки, две упаковки копченого бекона, красный перец, лук, кукурузу, мелко порезанный хамон, картофель, шампиньоны, запеченные красные перцы, яйцо и Специи по вкусу. Картофель и лук режем кольцами и затем обжариваем на оливковом масле на любом растительном до полуготовности, поскольку дальше картофель будет доходить в духовке. Берем разъемную прямоугольную форму и выкладываем ее в внахлёст ломтиками бекона из обжаренного с луком картофеля, делаем первый слой нашего рулета. На картофель выкладываем запеченные перцы. Я использую обычные консервированные. Теперь готовлю овощи для фарша. Обжариваю кубиками нарезанный лук, добавляю шампиньоны, приправляю все это мускатным орехом и в самом конце добавляю хамон и красный перец. И готовлю совсем чуть-чуть, чтобы перец оставался твердым. В глубокой емкости смешиваем фарш с вашими любимыми специями. Солим. Добавляем сырое яйцо, овощи, которые перед этим мы пожарили, кукурузу. Все перемешиваем хорошо и выкладываем в нашу форму поверх перцев. Теперь осталось все это хорошо закрыть ломтиками ветчины и отправляем в духовку примерно на 1 час при температуре 200 градусов. И вуаля! Очень вкусный и сочный рулет готов! Всем приятного аппетита!